Для меня главная ценность этой программы заключается в том, что в этой программе главные преподаватели, основные преподаватели — это практики. И это всегда очень ценно и очень важно, потому что, когда ты получаешь знания от теоретиков, это бывает не всегда применимо в обычной практике, в моей практике. А когда ты слышишь примеры, живые примеры, когда ты получаешь знания и ответы на свои вопросы от практика, это всегда намного ценнее и более применимо в своей обычной работе. назад я получила э, квалификацию PCC и э, конечно я сейчас имею право быть ментором и поэтому я приняла решение пойти учиться на программу для того чтобы делать это качественно вот, э, и основные преимущества для меня заключаются в том что я могу быть ментором для коучей разного уровня э, профессиональным ментором и э, делать менторинг осуществлять менторинг качественно. И э, делать менторинг не только для коучей, э, но также и для бизнеса, э, поскольку на программе изучают не только как быть ментором для коуча, но и как э, использовать менторские навыки в своей работе э, в бизнесе. Очень интересный подход Питера Врица, когда мы рассматривали э, менторинг по Компасу, по его авторскому инструменту. Это было очень э, интересно, ново и необычно. Э, такой необычный подход э, в менторстве. И еще э, один момент, когда э, э, я знакомилась с разными э, людьми, с разными коучами, э, которые были на этой программе. И вот то объединение, та синергия, которая была и внутри программы, и за пределами в практиках, это очень значимо. Я учусь в Академии уже не на первой программе, и я доверяю Академии, я знаю тот подход, который есть в Академии, я знаю то качество, которое есть, поэтому уровень моего доверия этой программе был изначально очень велик, и я не ошиблась.